Deh? mm chair! Oh-ho! <laughs> Оружие убрал. Ствол на плечо, мужик. Оружие убрал. Ствол на плечо, мужик. Оружие убрал. Оружие убрал. Проходи, не задерживайся. Ну, Может тебе пригодится. Подходи, ставка. Для таких, как ты, у меня всегда есть кое-что интересное. Четыре таких похода, как вчера. <соркнул> да <если бы> ну что, меченый? Документы язык <соркнул> 16 при тебе? Эх, если кто помог. Эх, чё... разок помянем. Хороший был Если кто ты Подходи, сталкер. Для таких, как ты, у меня всегда есть кое-что интересное. Да все это закончить? Не тормози, мужик. Моя информация может тебе пригодиться. Подходи, сталкер. Для таких, как ты, у меня всегда есть кое-что интересное. Вот дерьмо-то. Зона... Проходи, не задерживайся. Иди дорогой, Сталкер. Иди своей дорогой, Сталкер. Сок бы мясо такой здоровый, чтоб прям свертела, скворчащий, сочный, м, -м, -м, м да настроение хуже не бывает. Надо было все-таки еще банку душу спину бы не сорвал, а так бы уже моменты Эх... <sighs> А выложился уже. Оружие убрал. Как то всю приел? Оружие убрал. И потянула же меня сюда. ⁇ лки палки. Знать бы раньше, что столько таскать на себе придется. Вернулся, что за бодягу ты мне привело? Для чего, мужик? Уже я убрал. No. Вам арапы недоделанные!